Ну что ж, друзья, добро пожаловать в нашу студию Fashion Dolls. Что означает модные куколки. Здесь мы будем создавать самые модные яркие образы для наших любимых клиентов. И реализуем ваши самые заветные мечты. Единорожка, единорожка, у нас очень классная новость. Ух ты, тыска, неужели студия готова? Да, да, да, готова, готова. Ты слышала, у них уже студия готова. Очень хочется посмотреть на вашу студию! Ну конечно же, Панки! Вот сегодня после школы вместе пойдем! Ой, как же все это интересно! Слушайте, девочки, а можно я тоже посмотрю на вашу фэшн-студию? Ладно, муж, пойдешь, посмотришь. Ну все, тогда встречаемся после школы! Это что такое было сейчас? Слушай, единорушка, я не знаю, я прям растерялась! Я даже подумать не Ну ладно, пусть идет смотрит, как работают профессионалы.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 да, девочки, у вас действительно очень шикарно. Ой, какое красивое зеркало! А какое плотное! Да, примерочное у нас очень ярко. Зачем же разбрасываться ножницами? Хотя, это то, что мне нужно! Сахарок, не плачь! Ну, в принципе, этого и нужно было ожидать. Вы же сами разрешили ей прийти в нашу студию. Что же вы хотели, чтобы она пришла к нам на кофе? Не волнуйся, мы все. Я слышала, что это лучший салон в городе! Конечно же, может, у вас есть свои пожелания? Я надеюсь на ваш профессионализм! Тогда будьте уверены, мы вас не подведем! Привет, друзья! Ну что же, давайте посмотрим, что за первая клиентка пришла к девочкам в салон! Поехали! та -дам. И здесь у нас лупа! Поехали дальше! А здесь молния уже не так хорошо открывается. Ну что ж, я уже вижу нашу подсказку. Ой, слушайте, здесь значок Эмейла. Это я не знаю, что. А -а -а, похоже на какую-то соску. Нет, я шучу. Смотрите, здесь пирамиды Египта. Ой, очень даже интересно. Кстати, это никакая не соска, это просто знак. Я не знаю, честно, как он называется и что он означает. Если вы знаете, напишите в комментариях. Мне очень интересно. Это что, какой-то фараон? Сейчас мы с вами все узнаем. Так, здесь у нас коды. А здесь и правда фараон, смотри! Какая она классная! Вообще обалдеть! Ну что ж, поехали отгадывать наши коды! Начнем мы, пожалуй, с знака мир И где наше сердце? Любовь! Вот она! А-а! Не подходит! И знак огня И снежинка! А, есть! Подошел! Подошел! Давайте скорее откроем! Вау, смотрите, какая классная золотая кружечка с тиреневой крышечкой. Кажется, я уже догадываюсь, кому принадлежит такая кружечка. Очень даже классная и гламурная куколка. Поехали дальше. Так, корона плюс диамант. И конфетка плюс лимон сладкое и кислое. Подошел, смотрите, подошел наш кот. Открываем. И здесь, ух ухтышка, золотая обувь. Смотрите, какие крутые босоножки. Они даже с бантиками. Очень миленькие и симпатичные. Поехали дальше. Итак, здесь у нас клевер. Давайте найдем чертенка. Вот он. Итак, попробуем знак мира и любовь. И... Есть, он открылся. И здесь. Вау, какая одежда! Класс! Вообще, я обалдеть. Смотрите, в некотором роде она даже подходит под студию наших девочек. Ну, по крайней мере, здесь тоже есть сиреневый цвет и золотой. Но девочек здесь серебряный очень классно и открываем саму нашу красотку так давайте попробуем знак огня и снежинка у нас уже был сладкая кислая конфета лимон у нас уже был знак мира и любви тоже у нас был давайте попробуем дождик и солнышко смотрите с первого раза Ух тышка, вот это да вот такой у нас фараончик. Смотрите, здесь даже кобра. О, здесь кобра, точно. Вот это да. Ух, жуть прямо. И открываем. Смотрите, какая красота. Это головной борт. Точнее, головной аксессуар нашей куколки. Очень красивая. Как будто такой золотистый ободок с пером. Сиреневым шикарным пером. Очень классно. Ой, а что здесь такое мелкое? Давайте смотреть. Ой, здесь, а здесь золотое жерелье. Ничего себе, гламурная куколка. Я не знаю, как девчонки угодят ей. Ну что ж, давайте не будем томить, просто ее откроем, а точнее снимем ее в египетский наряд. Смотрите, какая она симпатичная. Ей очень идет ее родинка. А, какая она миленькая. Давай сниму. это все. О, какая красотка. Смотрите, у нее прям все сиреневые. Волосы сиреневые, брови сиреневые, глазки сиреневые, перчатки сиреневые и колготки в сеточку. Тоже сиреневые. Мама, девчонки, смотри. Она, она, она, она, она, она, она. И конечно же все ее аксессуары и одежда тоже сиреневые Давайте поскорее ее оденем. Итак, становись в свою Капсулку, держи свою одежду, свою обувь и свое ожерелье. Закрываем, оборачиваем, та -дам! Есть! Выходи! Вот наша красавица! Уже одета! Как же ей идет ее образ! Просто отпад! Ну, девчонки, попробуйте угодить этой красавице! Она просто превосходная! И у меня такой еще нету! А точнее, уже есть! Ну что ж, а еще давайте проверим, меняет ли наша куколка цвет! Хотя в листе коллекционера указано, что не меняется! Но мы проверим. Холодная водичка. Нет, ничего не происходит. А теплая. Тоже ничего не происходит. Она цвет не меняет. А что же ты умеешь? И... <мущ shirts MadWhite> у нее вода из ушей, смотрите. А -а -а -а -а! Hmm. Like вот такая способность у нашей красотки. А вот наша новая гламурная, обалденная, И не забывайте нажимать на колокольчик, ведь впереди вас ждет еще очень много всего нового и интересного. До новых встреч!